I no don't know what. Есть. Yes. Молодец! Молодец! Он так это второй, который бежал. больше будет. Да. Блин, может попробую по груди стрельбить. Если сможешь. О! А ты звонишь. возвращение на uh грани -huh. <связываем> вот этот адреналинчик вообще. Офигеть. Ты хороший бык. Испугалась, да? Да. Я сам испугался, если честно, вообще офигеть.